Привет, народ! Вещает Антон. Лего – это классно, интересно и актуально всегда. Играть с конструктором нравится не только детям, но и взрослым, поскольку всем весело собирать мелкие красочные детали во что-то большое и интересное. Сегодня мы посмотрим несколько интересных штук, сделанных из этого конструктора, и отлично проведем время. Запасайтесь чаем и чем-нибудь вкусненьким, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно проверьте колокольчик. Если хотите поддержать мои видео, можете оставить приятный комментарий и выиграть 1000 рублей. Ну, впрочем, все подробности в конце видео. Что ж, поехали! любите железного человека вы же наверняка смотрели фильм с этим героем так вот теперь у вас есть возможность посмотреть на вполне впечатляющую работу для Комиккон Con 2019 это железный человек но сделан он не из железа из лего высота фигурки почти 2 метра вес примерно 85 килограмм Создали фигуру при помощи дизайнера Грега Умартиана и старшего модельера Джеффа Ражби. В общем, 255 часов сборки, 35 тысяч деталек дали о себе знать. «Железный человек» получился классным и очень похожим на настоящего героя фильма. Мне очень нравится внешний вид работы, получилось просто прекрасно.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 Почему они не сделали так? Наверное, эта фигурка была сделана для тех, кто любит размышлять о чем-нибудь вечном. Но этим мы заниматься не будем. Идем дальше. Ура! Мы дошли до машин. Почему я так радуюсь? О тачках я всегда могу что-нибудь рассказать, чего не могу сделать при обзоре какой-нибудь фигурки. Piro Айви. очень крутая машина родом из Малайзии. Выпускать авто начали в 2005 году. В течение 13 лет машина Перадуо Майви была самым продаваемым автомобилем Малайзии. Компания BrixArt создала копию машины из Лего. Модель находится на выставке King of the Road в галерее паблика. Сама модель получилась классной, необычной. Детали из Лего есть даже внутри салона. Сомневаюсь, что сидеть там будет приятно. Хочу сказать, что машина выглядит просто шикарно. Не знаю, ездит ли она. Если машина еще и движется, то вообще просто прекрасно.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 Считаю, что это реально заслуживает нашего внимания и уважения, поскольку потратить больше ста дней на сборку модели – это достойно. О, еще одна вещь, связанная с супергероями. Бэтмобиль – вымышленная машина Бэтмена, на которой герой ездит в комиксах и фильмах. Сейчас вы можете увидеть такую тачку вживую, но, конечно, в лего-тематике. Черный цвет может помочь слиться с темнотой. Кроме того, он подходит под цвет костюма героя, поэтому его вообще удобно использовать –